Всем привет, меня зовут Артур, мне 28 лет и практически половину моей жизни у меня была аносмия, частичная потеря обоняния. Некоторые запахи я вообще не чувствовал и буквально года два назад я решил эту проблему, обоняние восстановилось и мир заиграл новыми красками. Однако на протяжении всего 2020 года я стал слышать, что потеря обоняния и запаха стала распространенной проблемой по одной лишь причине. Эти симптомы, потеря обоняния, вкуса вызывают у людей панику и беспокойство как в реальной жизни, так и в интернете на каждом углу А вдруг это то самое и я попаду в больницу? Хотя причины таких симптомов может быть что угодно, что уже должно уменьшать количество паники и уменьшать желание людей думать только об одном известном заболевании Помимо всех приведенных причин я начал искать ответ в экологии, а именно в воздухе есть очень популярный погодный радар windy.com, на котором можно включить функцию отображения содержания NO2 в воздухе, или же двуокиси азота. Начнем с места, где я проживаю. Латвия, город Рига. На карте уже все помечено оранжевым, и сами показатели колеблются между 10 и 15 микрограммами кубических. За городом концентрация, конечно же, меньше. Вдали от городов и потоков ветра она вообще минимальна, и карта приобретает синий оттенок. Давайте посмотрим, что происходит в Москве. Это огромное красное пятно, где концентрация NO2 доходит до 50 микрограмм кубических. Что происходит в Китае, мне вообще страшно, выше сотки. Не описано, как делаются замеры, так как мы видим в некоторых участках планеты воздух чуть ли не кристально чистый, с другой стороны, не везде присутствуют измерительные устройства. К тому же не ясно, насколько точно карта отображает показания, округляет ли она их, или же, например, прогнозирует в определенных рамках. Но, несмотря на это, мы видим, что на некоторых участках концентрация превышает допустимую. В Риге я часто видел будки, которые замеряют воздух, но что странно, обычно я видел индикатор, горящий зеленым, сейчас же он не горит, наверное, просто лампочка перегорела. Зайдя на нашу страницу латвийских нормативов для данных будок, мы видим, что они пользуются нормативами ВОЗ. Как мы видим в документе, опубликованном на сайте ВОЗ, значения нормативы совпадают полностью, 40 микрограмм кубических среднегодовое значение. Хм, в Москве же этот показатель превышается каждый день, в Риге, в Латвии, конечно же, он гораздо меньше, 10-15 но его воздействие на протяжении многих лет или может быть десятков вряд ли является положительным. Все ссылки на такие документы и подобные будут в описании, так что проверяйте. Так, собственно, а чем же опасна двуокись азота? Является острым раздражителем, воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентрации наблюдаются различные последствия от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. При вдыхании NO2 в течение 10 минут теряется способность ощущать его запах, что говорит о негативном воздействии на обоняние, выражающемся в его ослаблении. При этом наблюдается неприятный сухость в горле и раздражение слизистой. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина. Могут также наблюдаться головная боль, слабость, кашель, боль в области грудной клетки, спазмы мышц и судороги, головокружение, тахикардия, усугубление интоксикации, повышенная температура тела, нехватка воздуха, тошнота, рвота, усиление боли в груди, чувство сдавливания головы, влажный кашель с отхождением мокроты с кровянистыми примесями, нарушение функции дыхания и сердечного ритма, отек легких, обморок. Что-то мне это напоминает. Куча банальных симптомов, которые могут быть вызваны чем угодно, к чему я клоню. Вокруг нас воздух плохого качества. Помимо двоки азота, там еще куча реально вредных соединений, примесей. Но я ни в коем случае не хочу сказать, то, что именно воздух, его качество являются основными причинами потери обоняния, вкуса, помимо той самой главной основной причины, которую все боятся. И я не могу называть в своем видео, потому что, ну, могут забанить, могут забанить. Но опять, если рассматривать системно, то в данных реалиях это является отличной новостью, потому что если вы не ударялись головой, вы чувствуете себя отлично, ну более-менее как чувствовали вчера, позавчера, а сегодня потеряли обоняние и вкус, не нужно сразу волноваться, паниковать, бежать сломя голову, накручивать себе какие-то там болячки, которых возможно и нет, и действовать здраво, потому что причин может быть много, не нужно сразу сломя голову бежать в больницу. И сдавать тест, потому что там вы точно пересечетесь с теми людьми, которые, возможно, больны чем-то и, блин, заразитесь, потом себе еще больше накрутите то, что, блин, я не могу чувствовать запахи и тому подобное, и станет только хуже, и реально, будет какой-то обратный эффект плацебо, ну, с какой-то вероятностью, и вам будет хреново. Подытожу просто тем, что оставайтесь спокойными, здраво оценивайте ситуацию, когда вы спокойны, мозг работает как следует. Когда же вы паникуете, то все может кончиться плохо. Всем позитива.